Все больше там, Все меньше здесь осталось. Уходим молча, Позабыв предупредить. А в сердце боль, а в сердце плачет жалость. Но почему еще бы жить, дожить? Да Комок земли последнее прощание. Как странно и нелепо все случилось И в небо буду помнить обещание А это помнишь? Жаль, не получилось Как страшно Хоронить родные яйца Как больно Навсегда между мертвым и живыми. Все меньше здесь Все больше там С крестами С застывшим взглядом Искажающего фото С искусственными племенами цветами. Из свежевыродных могил Для кого-то,